Старый император Александр II родился первым ребенком в семье Николая Павловича. Не дотянув до Пасхи всего несколько дней, он родился в светлую среду. В апреле 1818 года И это обстоятельство очень сильно повлияло на ход престола наследия. Александр отсутствовал. Вся семья была в Москве, потому что она в Москве. Я имею в виду вся семья Николая Павловича и Малый Бор, который полагался ему как великому князю. А Александр первый как раз находился в инспекции по югу России. Он был в отъезде. Когда он вернулся и увидел уже окрещенного здорового младенца, он окончательно утвердился в мысли оставить престол Николаю, у которого, в свою очередь, уже есть готовый наследник. Через некоторое время он призвал к себе Николая вместе с его супругой и сказал им о том, что он принял решение. Он известил их о том, чего они не знали, что Константин отрекся в престол. А ну, Николай об этом не знал. Нет. Это, об этом знали только так как это было еще сделано совершенно не в письменной форме. А он, Константин, сказал старшему брату Александру, что я не чувствую в себе сил принять престол. Есть Николай, брат, к этому расположен, к управлению государством, а я нет. У меня не тот характер, я плохо владею сам собой. И Александр сказал Николаю, что Константин престол принимать не хочет, что он, Александр, тоже считает, что Константин не тот человек, который должен Наследовать, что он склонен передать престол Николаю, потому что, помимо всего прочего, у Николая уже есть наследник. Ну, как пишет супруга Николая, мы были чрезвычайно смущены, это было абсолютной неожиданностью. И она же сообщает о том, что император сказал Николаю что мы это все оформим официально, но в семейном кругу. И это было большой глупостью, потому что отречение Константина им написанное и резолюция Александра о том, что власть переходит в Николаев, она оказалась секретным документом и была передана в Москву на хранение в... Успенском соборе Кремля. Это и породило вот эту ситуацию, когда Константин не принимал престола, а Николай не мог его взять, пока Константин официально не отречется. Так вот, будущая императрица пишет о том, что Александр сказал, что «я устал» я не чувствую себе сил управлять государством, я скоро уйду. Так как он не стал объяснять, куда он идет, в лучший мир, или еще куда-то, или в монастырь. Но эта фраза их чрезвычайно заинтересовала, он сказал, что моя душа уже принадлежит иным размышлениям, меня интересует иное, и я очень устал. Николай лично выбирал воспитателей Александров. Это было обстоятельством чрезвычайно важным, и Николай это понимал. И Николай пришел к выводу о том, что все воспитание возглавит Жуковский Василий Андреевич. Почему? Василий Андреевич Жуковский вовсе не был либералом, он был просто очень добрым человеком, это разные вещи. Вот По убеждениям Жуковский был монархист, э, ну как бы сказать, карамзинская школа. Он считал, что монархия, абсолютная монархия, это совершенно естественная форма правления для русского государства. Жуковский относился к, скажем, выступлению декабристов в полном соответствии с формулой Тютчева. О жертве мысли безрассудной! Вы уповали, может быть, что хватит вашей крови скудной, чтобы вечный полюс растопить? Едва два она сверкнула на вековой громаде льдов. Зима холодная дохнула, и не осталось и следов. Жертвы мысли безрассудной, точно так же считал Жуковский, жертвы эпохи просвещения, жертвы влияния французской революции. Они решили тот масонский заговор перенести в Россию, где основания самодержавия являются народными. Вот убеждение Жуковского, поэтому Жуковский не либерал, не разделяет никаких либеральных идей, я не говорю о революционных, просто либеральных, но Жуковский, призванный для беседы с Николаем, сказал, Ваше Величество, я считаю, что государь не должен быть ученым-человеком, но он должен быть образованным человеком. Монархия в России просвещенная монархия. Пушкин писал о Николае и его правительстве. Николай и его правительство и единственный европейец в нашей стране. Он признавал это за Николаем и его правительством. Я считаю, что воспитание должно быть гуманным. Самое главное, что мы должны развить наследники, это идеи гуманной, идеи любви к ближнему, христианские идеи. И ни в коем случае государь не должен, от Николая был сказано, глаз в глазах, не должен рассматривать свое государству как казарму. Он Смех, должен смело. видеть в народе не обитателей казармы, а своих подданных, свой народ, который спас отечество в двенадцатом году, когда понадобилось спасать отечество, когда война гораздо двенадцатого года. Да. Николай согласился с Жуковским. Он сказал, что Жуковский должен представить ему учителей для наследника по различным предметам. Высказал свое мнение, что хорошо, чтобы государственное право читал наследнику Михаил Михайлович Спиранский. Жуковский согласился, сказал, что лучшей кандидатуры нет. Николай сам указал на военного руководителя наследника, полковника Карла Карловича Мердера. Его очень часто называют капитаном Мердером, но это не совсем правильно, потому что к моменту, когда он приступил к своим обязанностям, он уже был изведен в чин полковника. Храброго офицера, получившего тяжелое ранение, во время последней, до 12 -го года войны с Наполеоном, то есть войны 1805-1807 года, он получил тяжелое ранение с саблей в голову, и поэтому военной службы не оставил, но уже был по воспитательной, военно-воспитательной части, военно-образовательно-воспитательной части. Человек, которого Жуковский знал, которого знали многие, Пушкин в своих дневниках отметил, что Карл Карлович Мердер – человек, безусловно, гуманный и чрезвычайно порядочный. Николай сказал Мердеру, Жуковский говорит, что нужно гуманность. Он говорит, что он должен быть просвещенным монархом, мой сын. Но я вам скажу, это правильно. Но он должен быть и военным человеком, иначе он потеряется в нашем веке. Человек, не способный мыслить в военном отношении, он в нашем веке потеряется. Сам Жуковский занимался вопросами, естественно, русского языка и литературы. На должность преподавателя истории и статистики был приглашен Константин Иванович Арсеньев, можно сказать, без преувеличения, отец нашей отечественной статистики. Он заложил основы научной статистики в нашем государстве, профессор Петербургского университета, человек чрезвычайно достойный, и вообще это замечательная русская семья. И, наконец, преподаватель закона Божьего. Преподаватель закона Божьего оказался человеком весьма-весьма необычным и тоже повлиял на наследника. И выбрали человека не совсем обычного. Он был протеерей, он был профессор, он был гиброист, он был прекраснейшим. И первым, скорее всего, в истории нашего Отечества знатоком древнееврейского языка и древнееврейской истории. Блестящий филолог Герасим Петрович Павский, сын Дьячка. Объем таланта, чтобы стать профессором по двум кафедрам сыну Дьячка – это врожденный Огромный филологический талант. Но он был воспитателем наследника до 1935 года. В 1935 году произошла, на мой взгляд, одна из самых забавных историй в истории нашей церкви. Митрополит Московский, филарет, человек весьма образованный, написал царю Доносного Павского. Доносил такого содержания Папский сделал новый перевод Библии в И даже его напечатал. Но началось дело серьезное. Папского, как еретика, отстранили от преподавания наследнику. Церковь ужасно боялась перевода с древнееврейского. Наш перевод русский сделан с септуагинта, то есть с греческого перевода, с древнееврейского. Безусловно, Павский это понимал, при тогдашнем уровне филологической науки перевод с древнееврейского на Греческий, с греческого на русский не мог не дать отхождений от оригинала, не мог не дать разночтений. И он делает прямой перевод с, с древнееврейского народа. На Без всякой санкции. Без всякой санкции. Это было очень дерзким предприятием. Синод забеспокоился ужасно. Это же богодухновенный текст. И если мы положим перед собой два разных текста, касающихся одного и того же эпизода, то возникнут всякие соблазнительные мысли вообще о богодухновенности документа. Надо сказать, что действительно переводы несовершенные, в результате чего есть целый ряд, скажем, евангельских из Нового Завета выражений, перешедших в наш русский язык, которые являются следствием неправильного перевода. Например, легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому попасть в Царствие Небесное. Какой смысл пропускать верблюда через игольное ушко? Ну, сейчас мы знаем, что это следствие неправильного перевода. В тексте было канат, но вы же знаете, что э, древнееврейский язык, или как сейчас его называют иврит, но вот он не содержит гласных. Гласные не пишутся, пишется только согласные. А если брать написание одних согласных, то слово «верблюд» и слово «канат» пишутся одинаково. Переводчик, переводящий этот текст на греческий с арамейского, понял его как верблю. А арамейский – это древний Арамейский – это язык родственно-еврейскому, которым пользовались в времена, ну скажем так, жизни Иисуса Христа. То есть, начало нового лета исчисления. Но арамейский был более распространенным, он был как бы разговорной версией. Или, например, есть знаменитая фигура речи о том, как Христос родился в яслях, между ослом и волом. Ну, вы знаете, есть библейские картины, которые изображают Христа в яслях, и с одной стороны волк, с другой стороны осел, которые подчеркивают ту исключительную бедность и необычность начала жизни Христа, вот, не говоря о том, что этого уже вообще не могло быть, потому что... Еврейка, рожающие в хлеву, это бред кобылы, но дело даже не в этом. Дело в том, что сейчас здесь точный перевод, потому что это цитата из Исаии, и нужно было переводчику посмотреть, что же там писал Исаия. Опять-таки сходство написания, а у исаи написано «И родиться между двух эпох» а вовсе не между двух животных. Одинаковость написания. Это понятно. Евреи почему не писали гласных? Наши э, летописцы и составители всяких деловых документов э, тоже старались экономить место из-за из дороговизны материала. Поэтому наши ставили знак, тетло, буква Г и ЕР, означает Господь. Над этим стоит такая вот черточка. Это тепло означает, что это сокращение. И этого тетла в древних документах, в полиографических текстах огромное количество. Экономим материал. Евреи писали согласные из того же самого побуждения, плюс они на каждом документе Просчитывали количество букв, дабы не допустить разночтений. Ветхий Завет был прочитан до, просчитан до буквы, но Бог бы с ним. Итак, вот эта история с Павским И привела... Вопрос. А о чем Павский думал, когда переводил? Он был умным человеком, он мог предвидеть репрессии? Я думаю, Павский был не только умный человек, он был хитрый человек. Он понимал, что будет. Никаких серьезных мер к нему не было применено, потому что Николай призвал к себе оберпрокурора Синоба и сказал ему, вы воздействуете на него внушение. Замысел Папского исполнился. Его тираж пошел под нож. Но несколько десятков экземпляров были засекречены в Синоде. Таким образом, ученые Духовной Академии имели возможность сравнивать перевод, сделанный с переводы 70, с переводом, сделанным напрямую с еврейского языка и постепенно вносить изменения при каждом очередном синодальном издании. Синодальное издание утверждалось синодом, но синод не был обязан сообщать читателям, что он там изменил. И эти изменения в синодальное издание потом пошли. И для ученых-теологов. Для, да, для богословов. Для богословов. Да, богослов, да, это стало доступным. Да, это стало доступным, потому что Синод, подержав, подержав это все под спудом, решил передать часть этих экземпляров в Духовную Петербургскую Академию, где обучалось высшее черное духовенство, то есть русские богослова. И тот же самый Филарет, Дроздов, он, разумеется, перевод папского, теоретический перевод, он прочитал. Вон, да. скажите мне, пожалуйста, а что же предопределило выбор Николая в пользу Жуковского? Его, монар, его взгляды монархические, вы упомянули доброту, уровень образования. Может быть, что-то еще? А, я думаю, что Жуковский был человек чрезвычайно известный при дворе. он не имел придворного чина но он считался придворным литератором он писал всевозможные ну как было принято оды и другие торжественные стихии. Он был автором государственного гимна Боже царя охрани, сильный державный, царь православный, царство над нами, на радость нам, царство над нами, на страх врага Маджиковский. Чрезвычайно обласком Александром Первым Николай понимал, что действительно наследника нельзя уже воспитывать так, как его самого воспитывали в казарах он понимал, что время изменилось, что воспитание вот чисто военного, он хотел, чтобы он был, так сказать, в каком-то отношении человек, умеющий мыслить по-военному стратегически. Но Жуковский говорил Николаю, что вот это увлечение плац парадом, и Николай сказал Мердер что военным не в смысле увлечение плацпарадом, а пониманием истинных военных нужд армии и флота. Ну, блин, был упущен, десятилетний мальчик, уже был великолепным наездником, принимал участие в плацпарадах, и ему это все безумно нравилось, безусловно. Однако, когда ему исполнилось. 19 лет он был послан отцом в поездку сначала по России. Он был единственным государем, который совершил поездку, первым государем вернее, первым государем, который совершил поездку в Сибири. Он доехал до Тобольска, встретился там с декабристами, просил отца о смягчении их участи. И сам, когда вступил на престол, тут же дал декабристам амнистию. Он проехал центральные губернии России, пересек уральских хребет и добрался до Тобольска. После этого он едет в зарубежную поездку, которая предполагала осмотр большего числа государств Европы. Ну, Он побывал в скандинавских странах, он побывал в германских государствах, он доплыл во Франции, доплыл до Англии. Где королева Виктория начала оказывать ему такие знаки внимания, которые чрезвычайно переполошили британский двор, британское правительство, потому что они испугались. А что будет, они, если, они, если, они если, у, если у девушки голова закружится уже всерьез? Они не знали того, что он уже сделал свой выбор. Вернувшись в Россию из э, такого затяжного путешествия, в путешествиях его сопровождал Жуковский и другие его воспитатели, не все, конечно, он сказал родителям, что он хочет жениться. Родители были в ужасе от своего выбора, потому что выбрал он принцессу. Гессендарнштадтскую Максимилиану. Родители не знали, как, что ему сказать и все такое, но так как он уперся, и когда ему отец сказал, что это невозможно, он сказал, в таком случае я отрекусь от престола. Дядин соблазн, дядин пример был близко. Тогда Николай вместе с женой призвали его на официальный разговор и сообщили ему следующее что гессендарстатские монархи, отец и мать Максимилианы, много лет тому назад расстались и живут независимо друг от друга. У матери Максимилианы есть постоянный любовник, человек очень низкого звания. Когда она родила сына, то, чтобы не было скандала, ее официальный муж, принц Гессен признал этого ребенка своим. Затем родилась Максимилиана, он и ее признал. Зайсон вот. сказал, что мне абсолютно не интересует ее происхождение. Я люблю эту девушку, я женюсь. Тогда были посланы люди посмотреть ее, Туда, где Сандармштадт, там была русская миссия, там был русский консул в этом государстве. Он отписал, что это все здесь выглядит гораздо более благопристойно. Ну да, конечно, кто-то что-то там поговаривает, но... Не, более но не более того, что девушка воспитанная, безупречной репутации и в общем что тут все по-европейски они это сумели эту в общем-то такую сомнительную ситуацию оккультурить но делать было нечего, и разрешение на брак было дано брак оказался в общем вполне удачным в смысле гинастическом она родила пятерых Сыновей, двух дочерей, правда старший сын Николая, которого и готовили занять престол, он умер от Чехотки в Ницце в молодом возрасте. И таким образом неожиданно престол занял его следующий по старшинству брат Александр, Александр Третий. Николай умер, Сергей Александрович был убит Каляевым на Красной площади в Кремле. Ну, при выезде из Кремля. Остальные великие князья, они какой-либо такой существенной роли в государстве не сыграли, потому что они дурно повлияли на своего племянника Николая Александровича. Вот он очень-очень зависел от своих дядьев, и это было плохо. А у Александра-то, третьего, они все были... В Решпетке тот любил порядок и умел его обеспечить. насадить да, и обеспечить. Итак, вот с таким опытом. Вообще, тенденции 19 века, я имею в виду историографию 19 и начала 20 века, особенно в статьях и изданиях, а их было много, посвященных Великой Реформе, в 1911 году, когда исполнилось 50 лет со дня отмены крепостного права, стало выходить такое многотомное, такое парадное дорогое издание «Великие реформы», где описывались все те реформы, которые предпринял Александр II. И так как тогда господствующим в русском обществе, безусловно, был дух либерализма, то Александр II там представлялся человеком с самим воспитанием, ну как же Жуковский, предназначенным для либеральных реформ. На самом деле это не так. Ведущий наш дореволюционный историк XIX века Корнилов, он прямо пишет в своей истории XIX века и в других своих работах об Александре II, он пишет, что Александр II никаких либеральных воззрений на жизнь не имел он был человеком весьма и весьма противоречивым, пишет корнел он от природы был добр эта черта действительно воспитывалась Жуковским в нем Жуковский его природную доброту развивал но и Жуковский был добрым человеком То есть гуманным человеком, не склонным к насилию над другими людьми. Но это само по себе нисколько не означает склонности к либерализму, то есть к сеянью свобод. И что Александр II стал императором-освободителем в силу создавшихся условий. Его величайшая заслуга заключается в том, что он не стал бороться, он не стал настаивать на своей воле, не занял позицию такую, что моя императорская воля, она превыше обстоятельств. Нет. Он понял, что обстоятельства таковы, что сохранять крепостное право, а за этим последовали все остальные великие реформы, то обстоятельства таковы, что сохранять Ситуацию, которая сложилась к середине века, это просто чрезвычайно опасно. Надо сказать несколько слов о том, в каком состоянии оставляет Николай Российскую империю. Конечно, на окончание эпохи Николая оказало огромное влияние революция в Европе известно, что получив известия о революции в Европе 48 года, о революции во Франции, Николай не сдержался и на балу громовым своим голосом заявил: «Седлайте коней, господа офицеры, в Париже революция». То есть мысль о интервенции — это первая мысль, которая пришла ему в голову. Понятное дело, сторонник. Основ священного союза, защитник легитимных монархий в Европе, борец против революций, Николай прореагировал вот таким образом, что революцию в Европе надо погасить вооруженной силой. Николай не придавал значения... Тому общественному движению, которое появилось в 40 годы, Славянофилы и западники почти не обратили на себя его внимания. Очень резко он прореагировал только на философическое письмо Чадаева. Философическое письмо, опубликованное в Московском журнале Телескоп в 1934 году Николай прочел внимательнейшим образом. Сказал мне, что ничего более возмутительного в жизни он никогда не читал и не слышал. И э, издатель телескопа, и редактор его, Надеждин, они были наказаны ссылкой, а Чадаев, которого было непонятно, как наказывать, был официально объявлен сумасшедшим. Так что андроповская идея объявлять диссидентов сумасшедшими не на она не Наван. Да, Николай послал своего врача, тут освидетельствовал Чадаева и написал ему заключение, что он зашел сама. ума. Чадаева не поволокли в желтый дом. Это все-таки не Андроповские времена. Его посадили под домашний арест. Через некоторое время.. Император получил письмо от Чадаева с просьбой разрешить выезжать ему из дома, исключительно в Аглецкий клуб, где он обязуется не разглагольствовать на политические темы. Николай подумал и разрешил Чадаеву. Он не был бедным человеком. Что? Чадаев не был бедным человеком. Он не был богатым, но он не был бедным. Вот. Он был человек среднего дохода, у него был свой дом в Москве, он был, естественно, помещик. Чадаев, безусловно, один из самых замечательных людей Александровской и Николаевской эпохи, что называется большой оригинал. Пушкин много лет дружил с Чадаевом. Чадаеву посвящена знаменитая эпиграмма. Он в Риме был бобрут в Афинах Переклес. В России офицер гусарский. Какой смысл он вкладывал? Всевышний воля небес рожден в службы царской. Он в Риме был бы брут. Но брут величайший римский герой. Герой, павший за республику. Человек, убивший Цезаря. И ты брут. Он в Риме был бы брут. В Афинах перекрест, перекрест. Величайший герой Афин, герой республиканского строя. То есть смысл простой. Россия великому человеку, человеку великого, великих потенций не дает возможности развиться. Чадаеву написано знаменитое стихотворение «Добра, надежды, тихой славы». «Недолго не жил нас обман, исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман». Охраняющий. Мой друг отчизне посвятим Души прекрасные порывы После известия о Французской революции Были арестованы члены Кружка Петрашевского Кружок Петрашевского Это был кружок разночинные людей, любящих поговорить о том о чем, Ну, правда, они говорили в основном о том, о чем не положено было говорить. О социализме, о фаланстерах Фурье, о письме Беринского Гоголю, и читали эти возмутительные произведения на своих собраниях и так далее, и тому подобное. Но это было то самое, что нас... С насмешкой описывал Грибоедов еще в горе от ума. Шумим, братец, шумим. Это были разговоры, просто разговоры, не более того. Это вовсе не декабристы, у которых был план военного восстания, у которых был план, в конце концов, перебить царское семейство, как предполагал это сделать Пестов. Нет, это были разговоры не более того, но... Русское общество было потрясено жестокостью приговора. Приговор был смертной На Все э, зачинщики были приговорены к смертной казни. Среди них был Федор Михайлович Достоевский. Этот момент своего приговора он описывает во многих своих произведениях и подробнейшим образом в «Идиоте». Он описывает свои впечатления как минуту, которая изменила всю его жизнь. На них надели смертные саваны, в том числе да, Достоевского. Их приговорили к смертной казни через расстреляние. Стояли столбы, на них надели смертные саваны. И вот момент под барабанную дробь было прочитано помилование. Всех помиловали, все они получили разные сроки каторги и так далее и тому подобное. Но, в общем, общество он пуганул, Николай. Он пуганул общество очень-очень серьезно. Люди не могли понять, как может получиться так, что за вооруженную мятеж, за попытку свержения монархии, на висельце пошло пять человек. А здесь смертные казни... за да разговоры пустые, ну... Былтовню молодых людей. Приговорено к смертной казни 18 человек. Это, конечно, нашему герою сколько это было? Очень напугало. Нашему герою был 21 год. Наш герой придерживался. Он э, неизвестно его отношение к приговору, но наш герой в 1948 году вошел по собственному желанию в так называемый Батурлинский. Комитет. Бутурлин был сенатор, обскурант, то есть крайний реакционер, помешавшийся на простой и до сих пор чрезвычайно популярной идеи, что все несчастья России идут с Запада, что с Запада идет литворный дух, что Запад разлагается. И разлагающийся труп Запада отравляет трупным ядом полные сил, замечательное русское государство и русское общество. Бутурлин обратился Николаю с предложением создать комитет, и этот комитет должен был выработать нечто подобное Ватиканскому индексу, то есть список книг, запрещенных к чтению, к печатанию в России и возу в России. Граф Блудов в своих воспоминаниях, опубликованных только частично, человек довольно ядовитый, он в форме дневника пишет, не знаю, не знаю, то ли чрезмерное усердие, то ли помрачение рассудка, но сегодня Батурумлин заявил мне очень серьезно, что нужно цензурировать Акафист по крову Святой Богородицы что там есть слова революционные. И их надо оттуда взять. И тем не менее, Александр по-доброму, по своей собственной воле, вошел в этот Батуринский комитет. Ну, из этого комитета, прямо скажем, ничего не вышло. А как это характеризует Александра? Это характеризует Александра как человека, безусловно, непоследовательного. Непоследовательного. Началась Крымская война. Крымская война идет неудачно для России. В 1955 году умирает Николай I. Ситуация здесь такая. Общество запугано истории с Петрошевцами. Батерлинский комитет мало что дал, потому что издание Герцена ввозится в Россию, ну, почти весь тираж, который Герцен в своей вольной типографии в Лондоне печатает, практически весь он в Россию. Ввозят люди и либеральных, оппозиционных настроений, и вполне благонадежные и благонамеренные, но, тем не менее, герценовские издания идут в Россию рекорд. Николай решил пресечь эту деятельность герценовской вольной типографии в Лондоне, которая его очень раздражала, тем, что пошел на шаг поистине революционный. Он наложил секвестр на герценовское имущество в России. И Герцену перестали поступать доходы с его поместья, а вот Герцен то, в отличие от Чайдаева, был очень богатым человеком, и деньги шли за рубеж очень серьезные. Герцен обратился за помощью, вы даже не можете представить кому, к барону Ротшильду, банкиру. Да, он сказал: вы даете кредит революционеру. Николай Павлович – революционер. Он покушается на принцип, который лежит в основе современного цивилизованного общества. Это то, что частная собственность – это святое. Николаю пришлось отступить. И умирает он со словами, которые, безусловно, являются не сочиненными, а сказанными Александром, потому что они отмечаются многими авторами которые непосредственно присутствовали при событии, о том, что Николай сказал сыну, что принимай команду, она не в добром порядке. Для него всю жизнь выстраившемся парадное здание Российской империи, принимавшим до этого манифесты весьма высокопарные о том, что Внимайте языцы и трепещите яко с нами Бог. Вот для него признать то, что команда не в порядке, то, что его правление привело Россию к военной катастрофе, это, конечно, крах, признание краха.